Как превратить однометровые полосы так, чтобы ковер не разъезжался. То есть используем ленту Вилькро. 10 сантиметров. Основа у нас войлочная. Подкладываем под шов. И в дальнейшем крепляем. У нас получается, вот, разглаживается и шов уходит.